Всем привет, это новости Крада. И у нас под нашим новой реплейки по разделению. И развитие песню про одного котика и тихо. Очень. Вот, у нас будет новый котик, и вы вот видите этот шаблон Новона. И он будет называться Тейл потому что это, это было спальня Фрэнк Суперцелл, потому что это выкладывал сам Раприлл, -рап -рап. так. И еще был такой скин найден, Файл Суприт. Такой скин был Файл Суприт. Да, он не типа, настоящий Бравлер, но он был такой найден. Мне кажется, нормальный, нормальный Так, нормально. И у такого Бравлера хот хотели... Уже был найден в китайском Райл Старсе как менее год, а то и два. Так... Вот, даже Райл хотели такую сделать. Не сделали. Он скоро выйдет. Вот Декстер. Декстер. «Декстер», «Декстер». Вот. И вот такое издание. Карты нет. Вот, смотрите, например, Белль, рука. Еще вот такой, вот такой скин был найден в 2017 году, когда не было, это, наверное, еще не лет Он был уже файл в игры. Такой файл был в игре. И на, что-то о, был... а, ну это ну. Я против нулсов, раз говорю, я против. Так, он, Посмотрите. 9200 кубков. Он был у нас в клане. Так. У нас в клане уже. Я тут сказал, что он был. Смотрите, вот такое было. Найдено файлов уже. Какое ещ было файлов? Такое файл другое, а не было их еще. Ну, кстати, да, такой скид был, может будет вот, в 2022 году на 1 января да, игроку продать. бесплатно да, бесплатный мой, так, не будет, так, не, так, я уже продумалась. тысячу файл. Ну, у есть, а Ну, вы не обрежете, на Каваре Ой, этот тоже был. Мне кажется, это видео подошло к темпу. Всем пока-пока. И посмотрите. Что, что будет Главный под его. И это подтвердил сам разработчик Фрэнк всем пока-пока. На обходили странно.